Кривая, состоящая из конечного числа отрезков прямых линий, называется ломаной. Концы отрезков – вершины ломаной. Отрезки – звенья или стороны ломаной. Соседние стороны не должны лежать на одной прямой.